Друзья, привет! И сегодня у нас на обзоре трехосевой стабилизатор для телефонов от компании Zhiyun Smooth 4. все привыкли, что на телефон мы снимаем не только фотографии, а начали снимать уже и видео в большом количестве. И для того, чтобы кардинально улучшить качество наших видеороликов, мы с вами используем трехосевые стабилизаторы. И с каждой новой моделью они становятся все лучше и лучше. И не так давно в нашем магазине появилась новая версия Zhiyun Smooth 4. Давайте начнем с распаковки и посмотрим, что эта модель умеет и чем она отличается от предыдущих моделей. Итак, приезжает стабилизатор у нас вот в такой вот небольшой красивой белой упаковке. На фронтальной части у нас изображен сам стабилизатор. На обратной части показаны варианты цветов, черный и белый. В нашем магазине мы завозим только черные модели, поскольку они максимально универсальные. Дальше идет перечисление, что будет внутри. И основные функции, которые отличают этот стабилизатор от всех остальных. Но к этому вернемся мы чуть попозже. Давайте откроем и посмотрим, как там все упаковано. С двух сторон, с которых мы можем открыть защитные пломбы, которые гарантируют нам то, что стабилизатор до нас никто не открывал. Внутри нас ждет краткая инструкция. И вот такого вот испрессованного пенопласта кейс. Несмотря на то, что он из пенопласта, он очень плотный. И в руках ощущается довольно приятно. Застежек никаких нету, но створки кейса подогнаны настолько друг к другу, что никакие защелки здесь не нужны. Все держится исключительно на трении. Держится довольно неплохо. Итак, внутри все аккуратненько уложено. Сам стабилизатор, шнур для зарядки. Он, кстати, теперь Type-C. И нововведение штативчик. Давайте соберем. Первым делом прикрутим штативчик. Снизу у нас есть отверстие под четверть дюйма. В него вкручиваем штативчик. Для того, чтобы поставить и настроить наш стабилизатор, а также в будущем его использовать для съемки с горизонтальных поверхностей. Сам корпус у стабилизатора остался пластиковый, но основной каркас внутри сделан металлическим. Конструкция довольно надежная, уже проверена несколькими моделями. Ручка стала массивнее, из-за того, что значительно увеличилась в количестве органов управления. Очень полезным наведением стал фиксатор, который фиксирует наше боковое плечо в вертикальном положении, для того, чтобы он не болтался во время транспортировки. Выходит в рабочее положение с небольшим усилием и обратно фиксируется также с небольшим усилием, но максимально комфортно. Давайте установим телефон. Телефон может быть установлен как горизонтально, так и вертикально. Для этого мы слегка раскручиваем крепеж телефона и разворачиваем его вот так вот вертикально. Необходима повторная отстройка. Такой режим может быть полезен для трансляции, например, в соцсети, такие как Instagram, Facebook и ВКонтакте. Перед включением необходимо слегка настроить наш стабилизатор. Для этого у нас есть специальный рычажок сбоку, который мы можем увеличить плечо, для того, чтобы отбалансировать более тяжелые телефоны, чем у меня. Также мы можем подвигать телефон вверх-вниз, если верхняя часть телефона нас перевешивает и телефон заваливается. Телефон без каких-либо участий мотора Стоит вертикально. Можно включить стабилизатор. Утопленная небольшая кнопка включения. Для того, чтобы ее случайно не нажать. Включаем стабилизатор. И он просыпается. Сложим ножки для удобства. И рассмотрим органы управления и разъемы поподробнее. Из разъемов у нас уже упомянутые четверть дюйма снизу. И сбоку Type-C на, для зарядки. Как и раньше, телефон можно питать от трехселого стабилизатора, но если на предыдущей модели Smooth Q это можно было сделать довольно просто, здесь просто на задней части был разъем под обычный USB-A, из которого мы свой стандартный шнур зарядки отправляли к телефону, и он заряжался. Здесь сделали немножко хитро и, на мой взгляд, нефункционально. В плече который держит непосредственно наш телефон, снизу находится разъем под микро-USB, который выдает ток для зарядки. Но найти шнур микро-USB, например, на Apple Lightning, мне не удалось. Возможно, они где-то и есть, в комплекте, их, к сожалению, не кладут. И где их найти, большая проблема. Поэтому номинальная зарядка есть, фактически зарядки телефона от стабилизатора нет. Большая часть органов управления нам понадобится при работе с оригинальным приложением от компании Zhiyun, установленным на вашем смартфоне. Пока мы рассмотрим тот функционал, который от этого приложения абсолютно не зависит. А именно переключение и режимы работы самого стабилизатора. Как переключать режимы в тот момент, когда мы ничего не трогаем? На фронтальной части над кнопкой включения у нас есть небольшой рычажок переключения между буквами PF и L. Режим PF это верхний. Означает, что слежение осуществляется при проворотах лево-право, это у нас панорамирование, но при этом вертикаль у нас закреплена. Телефон у нас снимает четко в горизонт. Переключаемся на нижний режим L, это полная блокировка. Стабилизатор позволяет нам делать любые движения, а наш телефон снимает также прямо, куда мы его и направили отключаемся в режим обратно PF слежение при панорамах переключение в остальные режимы осуществляется зажатием задних рычажков здесь два рычажка, верхний и нижний зажимаем нижний и мы включаем режим слежения при панорамах и слежения при наклонах этот режим работает только до тех пор пока мы не отпустим рычажок к примеру, если я Наклоню телефон, отпущу палец и верну стабилизатор в вертикальное положение. Телефон останется в том положении, в котором он был в момент отпускания этого джойстика. Для того, чтобы вернуть его на место, мы на этот же самый нижний джойстик быстро нажимаем два раза. И телефон возвращается в горизонт. Верхний режим, так называемый спортивный режим. Это режим такой же, как Нижний рычажок, но при этом скорость отслеживания движений будет практически молниеносной. Зажимаем и проверяем. Как мы видим, все движения стабилизатор отрабатывает максимально быстро. Это необходимо для слежения за быстрым мероприятием, за быстрыми движениями и слежением за объектами. Отпускаем и возвращаемся в тот самый режим, который у нас включен на фронтальной панели. Для того, чтобы наклонить наш телефон, у нас нет никаких джойстиков. Мы это можем сделать либо в режиме зажимания нижнего джойстика и полного слежения, либо мы можем просто слегка взять телефон, направить его в нужную нам сторону, подержать несколько секунд и отпустить. Стабилизатор запомнит это направление и будет снимать именно в ту сторону. Для того, чтобы вернуть его на место, дважды нажмем на нижний джойстик. Для обзора следующего функционала давайте включим Родное приложение и подключимся через Bluetooth к нашему трехосевому стабилизатору. Приложение легко ищется в магазинах, как для телефонов Apple, так и для телефонов на платформе Android. У нас встречается первое меню, на котором мы выбираем наш продукт. Это Smooth 4, он здесь самый первый. И нажимаем «Подсоединиться». По умолчанию он называется Smooth 4, а потом «Порядковый номер». Впоследствии его можно будет переименовать. Входим в приложение. Нас встречает простенький интерфейс из максимально интересного. В верхнем правом углу у нас есть индикаторы зарядки. Он показывает как заряд телефона, так и заряд стабилизатора. Это очень удобно. Можно в одном месте следить за зарядом как стабилизатора, так и телефона. Снизу по центру у нас есть наши настройки, наши настройки экспозиции. А в этом приложении есть режим ручных настроек, что очень удобно. Дальше сверху пентаграммы переключения у нас есть включить-выключить Bluetooth, таймеры, режимы HDR. Все это можно будет потом настроить и это будет отображаться здесь. Кнопка «Домой» выйти в предыдущее основное меню. В левом углу пентаграмма посмотреть, что мы уже отсняли. Самое интересное, что полностью управление всем приложением идет исключительно с вашего стабилизатора. Поэтому придется немножко приноровиться к управлению, чтобы быстро переключать разного рода режимы. Итак, давайте пройдемся по управлению. Из самого значительного и интересного – колесо управления. По умолчанию оно работает как колесо зума. Зум крутится очень мягко и плавно. Само собой идут потери в качестве, но при таком плавном зумировании они не так явны. Если мы нажмем на левую снизу кнопку, такое вот перекрестие в виде прицела, она начнет подсвечиваться, и наше колесо, которое до этого отвечало за зумирование, начнет отвечать за фокусировку. Это может быть очень полезно при съемке объектов, находящихся на переднем плане. Когда этот режим отключен, мы можем пальцем, как обычно, направить на тот объект, на который мы хотим сфокусироваться, и будет работать автоматический фокус. Дальше снизу идет кнопка включения записи. Короткое нажатие и пошла запись. Также короткое нажатие и запись остановилась. Очень интересно, что во время того, как идет запись, нам указывается свободное место, которое у нас осталось на телефоне в режиме реального времени. А это значит, что мы будем примерно понимать, сколько еще мы можем записать сюда видео. Следующая кнопка – это сделать фотографию. Здесь не стали разделять на два режима фото и видео, и это очень правильно. Верхняя справа кнопка это кнопка Display. Мы можем убирать или показывать настройки нашей экспозиции. Долгое зажатие этой кнопки заставляет просчитаться экспозицию автоматом. Дальше, сверху слева кнопка меню, Туда мы зайдем чуть попозже. По центру у нас есть колесо, по умолчанию которым мы можем менять настройки экспозиции. Но помимо того, что это, это колесо крутится, также оно является и кнопками вверх-вниз, влево-вправо. Нажатием налево мы можем... Воспользоваться фронтальной камерой, либо переключиться обратно на переднюю камеру. Нажатием кнопки вниз мы уходим в галерею. По долгому нажатию на центральную кнопку включается подсветка. И также длинным нажатием отключается. Сверху слева кнопка быстрого меню, в котором мы можем более детально настроить нашу съемку. В более глубоком меню мы можем включить или выключить Beauty Cam. Она будет смазывать шероховатости на нашем лице и имитировать такую обработку в фотошопе. Можем настроить чувствительность зумирования, время панорамирования, включить-выключить электронную стабилизацию внутри нашего приложения, включить или выключить разного рода разлиновки. Режим отображения наших настроек камеры, про или обычный. Переименовать название нашего стабилизатора при поиске его, при подключении через Bluetooth. А также проверить, какая у нас сейчас стоит прошивка. По большому счету это весь функционал, который лежит на поверхности и может нам понадобиться. Также здесь еще есть режим трекинга. Есть очень интересный режим Vertigo. В киноиндустрии он известен как Dolly Zoom. Это очень интересный эффект, который впервые появился в фильмах Хичкока. Смысл его в том, что объект, который находится у вас в внимании, не меняет свои пропорции, а за счет изменения одновременно изумирования и наезда на объект, меняется перспектива заднего фона. Давайте посмотрим, как это выглядит. Итак, вот он, в основной функционал. Давайте посмотрим видеоролик, который у меня получилось снять Вместе с этим стабилизатором и iPhone 6 В этом ролике я постараюсь использовать максимум его функционала Для того, чтобы полностью наглядно продемонстрировать Что можно получить вот в такой вот недорогой и довольно простой связке Мобилизатор Zhiyun Smooth 4 является очень прекрасной эволюцией предыдущей модели Zhiyun Smooth Q. Поначалу она может немножко напугать своим обилием функционала и органов управления, но вы можете совершенно спокойно за один вечер разобраться со всем функционалом и начать им пользоваться и получать от этого удовольствие. И при этом получать очень мягкую и красивую картинку. На мой взгляд Zhiyun Smooth 4 станет прекрасным дополнением в вашем отпуске, либо если вы ведете какой-либо блок на телефон, он позволит значительно повысить качество вашего видеоконтента и когда вы попробуете снять хотя бы один ролик на эту связку, вам тут же захочется освоить еще и видеомонтаж для того, чтобы склеить ваши красивые кусочки в какой-то ролик либо фильм из нареканий к стабилизатору у меня лишь отсутствие адекватной зарядки телефона. Чехол одновременно и прекрасен своей простотой и достаточным функционалом, но при этом хотелось бы видеть что-то более надежное и практичное, возможно тканевое, с ремешочком, для того, чтобы было удобно носить с собой как отдельную сумку. В остальном, на мой взгляд, Smooth 4 является прекрасным аппаратом с идеальным соотношением функционала, качества сборки и цены. И в целом он оказался еще лучше, чем я его себе представлял. Он стал чуть крупнее, но в руке сидит все так же прекрасно и выглядит довольно круто. Качество стабилизации осталось также на высоте и, на мой субъективный взгляд, стало еще лучше. А на этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить колокольчик, чтобы не пропустить наши новые обзоры, посещать наши соцсети, заходить к нам в гости в магазин. Не забывайте заходить к нам еще и на сайт, для того, чтобы посмотреть время работы, наши адреса. А я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели наш обзор, счастливо!